Всем привет, друзья! Смотрите, что я нашла. Мне бабушка отдала журнал 96 -го года. Я стала его смотреть, а там, в принципе, все, что модно сейчас. И кто знает, что я давно ищу выкройку таких высоких шорт, как брюки. Да, вот мне вот эти брюки понравились. Я стала смотреть эту выкройку и решила пошить шорты. Это тут, кстати, вот еще вот эти брючки. Ну, очень прикольные, очень. Посмотрите, какая высокая талия. И даже сам топ, он очень интересный, необычный. Короче, я тут столько всего нашла. И вот э, выкройка брюк выглядит вот так вот. И я из этих брюк решила попробовать сделать шорты. Тоже вот так вот подвернуть. И вот здесь вот, чтобы были стрелочки, да, и сзади тоже. Сейчас я вам расскажу. Из чего я их решила шить. У меня остались, остался вот такой материал. Я из него шила шторы. И там остались вот такие куски, ну, ровно, прям вот как раз для шорт по высоте. Да? И их осталось 4 таких куска. Короче, я решила кроить э, и попробовать шить прямо из этого материала. Он сверху немножко... Конечно, это все э, не дышащая херня, да, э, ткань не для тела. Ну, думаю, я просто попробую, как вообще эта выкройка, если она... Шортики получится классные, потом можно купить ткань. У меня я просто что нашла пока, то и взяла. Она немножко как будто бы как велюровая что ли что-то типа такого плана короче будем шить шорты из э, штор так вот такая вот выкройка у меня получилась это получается у нас переда да? они будут на молнии а, здесь тоже будут складочки помните как у меня я здесь оставлю как шить брюки там тоже были такие вот складки а вот здесь ну тоже кстати карман был но Тут кармашек немножко по-другому. Он тут шьется как-то вот здесь, вот короче, не в шве, а где-то здесь. Я так поняла, что вот не в шве. Вот такая вот у меня будет длина, и это у меня уже с припуском я взяла здесь 5 сантиметров плюс 3 на припуск. То есть, это я вот буду заворачивать, думаю, сантиметров 5, да, и вот так вот еще подверну вовнутрь как-то так. Но у меня не хватило просто ткани. Думаю, что-нибудь там придумаю. Итак. Вот я, короче, вчера, как обычно, уже все шорты сшила и померила, да, на себя. Все нормально по размеру. Вот у меня две вот такие вот детальки. Попа, да. Я себе все расчерчи, расчертила, где буду загибать. Здесь будет прикладываться карман. Вот он. Карман, да, вот так вот. Это для размера... А, у меня же все прибавлено по сантиметру. Вот так карман. Это вторая часть. Там на выкройке, оказывается, была меточка для карманов. Еще не поняла, что с ней надо делать. Но ее как-то тоже надо продублировать, разрезать. Здесь я сшила две выточки уже и проутюжила вот так вот стрелку. Здесь, кстати, стрелку я тоже проутюжу. Вот, наверное, отсюда, может, и про утюжу, от кармана. Так, идет какая-то вот такая вот штучка маленькая, не знаю для чего. Вот эти две еще тоже не... А, это для кармашков. Это будет для кармашков. Два... Две рукавички. Шучу, два кармана, да? Вот такие и вчера нашла кофту, разрезала, у меня не было подклада. У меня, короче, вообще ни ниток, ни ткани, ни подклада. Взяла такую кофточку на подклад. Отвратительная, <свят> отвратительная ткань. Вот, сейчас начну это все делать и вам показывать. Так, я тут продублировала некоторые детали. Вот флизелинчиком вот таким. вот Нашла такой хороший тонкий флизелинчик. Вот, два кармана. Вот эти вот, я так поняла, что это листочки, вот сюда вот они идут, листочки называются. А их, значит, две штучки, я вам не показывала еще пояс, да, пояс, я еще выкроила пояс, и вот тоже его продублировала. И вот здесь, вот в этих частях, вот здесь сам кармашек, где будет разрез, и где будет молния, с этой стороны, ну и на другой части тоже самое итак друзья я сделала карманчики и что я вам хочу сказать я сняла два видео на которых было показано как неправильно вшить карман листочку два видео я сняла и два раза пришила неправильно и все это распарывала и перешивала вот сейчас у меня сделаны уже выточки. И кармашки сейчас я вам я просто вам покажу как я это сделала а э, как то есть получилось а как я это сделала я показывать не буду вот у меня получается здесь бок, сюда идет кармашек да с изнаночной стороны это выглядит вот таким вот образом я все вот здесь вот обработала Хотя этого не было нигде написано, но мне не нравилось. Да? Вот я хотела, чтобы изнаночная сторона была красивенько. Вот это я тоже все обработала. И здесь у меня тоже вот идет обработанный шов. Вот, теперь у меня все культурно-цивильно. И две стороны со складками. Буду делать кармашки. Я вот так вот их заутюжила я обработала все их обработала вот так заутюжила сложила и вот у меня есть меточки по этим меточкам. И так приложу буду равнять, чтобы здесь сходилось именно да вот так вот я буду делать эти кармашки пришивать как я их буду пришивать Сейчас я все еще поглажу вот таким вот образом. Да. Нет, сначала я, наверное, не поглажу, а заметаю. А потом проглажу. И, и настрочу. Но прежде чем настрочить, мне нужно прострочить вот здесь, вот с краю. Все нормик. Один сантиметр, вот так вот я закладываю на изнаночную сторону. И на уголках буду чуть-чуть присобирать, вот так вот. Люди, по-моему, делают э, надсечки, я знаю, надсечки делают, надрезают, чтобы здесь все было красиво. На вот такую вот херню уходит очень много времени, я вам хочу сказать. Вроде вот что кармашек, да, кармашек пришить? Нет. Как-то много всего, каких-то действий наметать, покладить. Ну, не сказать, что прям совершенно идеально, меня прям подбешивает. Прям бесит. Какой-то косой японский бог. Люди, я злюсь, у меня, получается, два таких уебищных кармана, но я их буду пришивать, я все равно их буду пришивать. Короче, показываю, я тут немножко подпсиховываю, а, что я сделала. Я взяла, и сделала там надсечки и отгладила все-таки. Вот, потому что я распарывала, мне не понравилось, как было, и я решила, блин, цвет. Я решила вот так вот переделать. Теперь у меня вот так. И чтобы подчеркнуть всю эту кривизну карманов, я еще сделала вот тут вот, вторую строчку. То есть у меня в край застрочено вот здесь. И вот тут вот еще вот такие вот два кармана не знаю вообще одинаковые ну, вроде выглядят одинаково так я еще вам не показала я тут немножко покреативила я короче распорола вот здесь вот складку и вспомнила что я хотела сделать вот здесь шов вот и я сделала вот такой шов 3 миллиметра прострочила. Только спереди, сзади я делать не стала. Это я подглядела, я увидела а, такое на шортиках и подумала, что хочу так сделать. Еще есть задумка потом сделать... Так, где-то у меня получается это попа, это бок. Есть задумка еще сделать и вот здесь вот так, не до конца шов. Это я тоже подглядел Вот сейчас, значит, что делаем? Мы берем части наши так, возьмем вот попку лицом к лицу, перед. Так, это у нас не та часть. Вот это, да? Вот так. Да, вот так. И э, соединяем вот здесь бок. Да, сначала закалываем вот тут бок и прострачиваем. Соединяем шаговые вот эти вот швы тоже и делаем со второй половины то же самое а потом собираем значит жопу и перед вы поняли да вот эти разрезы но я вам покажу вот а теперь вот так вот берем вывернули лицевой стороной во внутрь до да? одну штанишку вот, вот так вот разрезиком а вторую штанишку лицевой стороной вот так вот засовываем туда вот так я одна ручка простите где у меня тут вот и соединяем вот здесь по вот этому шаговому шву да и вот я скалю вот так вот попку получается вот попку вот так прострочу да и вот здесь вот прострочу до вот этой вот части до замочка да? где у меня замочек будет. я кстати пока ничего не обрабатывала на случай, я имею в виду вот эти вот концы, да? На случай я сейчас это все сошью, померю. Если оно мне велико, надо где-то подбить, подшить, ушить. Вот, я, может быть, буду распарывать. Так, я добралась, наконец-то, до камеры И до шорт. Короче... Я отлучалась, у меня на три. Ездила опять в Москву. А, угадайте, зачем? <laughs> на маникюр и педикюр. Ну, шучу, на самом деле, не только за этим. Сейчас э, такая фигня, у меня ребенок поступает в колледж, и э, требуется, чтобы поступить в колледж, на бюджет, он после девятого класса поступает, Нужна э, временная, ну, либо постоянная регистрация в городе Москва. То есть мы живем в Подмосковье, у нас э, временная регистрация в Подмосковье, мытища. А надо именно, чтобы была московская. И все, в колледж не попасть. Я, конечно, извиняюсь, чтобы глаз попала, Но Москва для москвичей. То есть, как мне сказали, но бюджет оплачивает же Москва, поэтому ну, поэтому нужна регистрация. Вот. И мы тут думали, искали познаком, по знаком род, по родственникам, где сделать. Да, что такое, где сделать регистрацию? Вот, ну, нашли родственников, родственники нам помогут, сказали, сделают. И вот в конце. Я прошу прощения. В конце, э, начале августа мы поедем мы будем делать регистрацию. Вот. И, короче, я ездила, снимала его со старой регистрации. С мытищ. Снимала, чтобы на новую поставить. И вот это вот, записаться через госуслуги. Вот это этот вот, с геморрой. Заодно э, зашла в магазин <coughs> свой тканевый и купила змейку. Для, это, для шорта. Не знаю, другого цвета не было. Как-то вот так. Но ее видно не будет. Она у меня будет внутри. Но, в принципе, я думаю, наверное, подходит. Да? Поэтому шорты у меня были заброшены. И еще купила пуговки. Не знаю, какую поставлю. Одну такую размером, другую такую. Вот они у Будет такая пуговка. ну тоже ничего смотрится вот. Ой, еще у меня такая трагедия у меня пропал кот я так подозреваю что его украли здесь в деревне и пока вот нас не было до моего отъезда ну то есть короче он пропал и неделю его не было и мне уже надо было ехать в Москву, и я с таким, на сердце, с, таки, с такой раной уезжала, думала, вдруг он все-таки вернется, я ходила, тут его везде искала, короче, для меня это такая трагедия, это ужас, я до сих пор не убираю никакие его там мисочки, глоток его, я его все жду. Вот, и не знаю, короче, куда-то делся, пять месяцев, коту куда делся, такой вообще красивый мой котик. Короче, вот такое вот у меня горе случилось здесь. Ладно, перейдем от плохого к хорошему, будем делать шорты, продолжать шить шорты. Нам как раз нужно сейчас делать молнию так сейчас буду показывать как мы это будем делать сшиваем молнию так у меня вот один край вот так вот заутюжен вот сюда да это у меня получается вот если вот так смотреть вот так это у меня получается справа это слева да ну а когда оденете все будет наоборот это будет право это будет лево вот, вот эту часть я заутюжила вот так полностью ровненько по шву. а вот эту часть я заутюжила наполовину вот так и пришивать я молнию буду вот именно к этой части то есть вот лицом лицевой частью молнии на лицевую часть я вот так приложу прям вот отсюда потому что когда я пришью молнию, я потом буду пришивать еще пояс. Тут где-то примерно сантиметра, полтора сантиметра. Да? Вот так вот я должна сейчас это буду все аккуратненько, ровненько закрепить. Вот так. И пристрачивать прям к краю. Тупая иголка. Вот так аккуратно все красиво пристегиваю. И вот здесь я пройдусь. Вот, видите, здесь вот, ребят, такой вот, как бы, для шва. Место для шва, да? Вот прям вот по этому месту я сейчас и буду идти. Прострочу. Так, вот я прострочила. Вот так вот. Теперь я беру вот это, выворачиваю на вот эту сторону. И мне нужно сделать еще вот здесь, вот на 1 миллиметр от шва, строчечку. Вот тут вот. вот прям вот здесь. Вот. Пристрочила. сделала строчечку. Немножко тут неровненько. Ну ладно, незаметно. А вот так вот да, у меня получилось. Вот. вот так все расстегивается, застегивается теперь мы соединяем вот эти две детали вот так вот накладываю вот эту вот часть и что я делаю, я сейчас вот тут вот посмотрю чтобы у меня ровненько соединилось вот поэтому вот здесь вот, да, вот, вот так вот у меня сгиб вот так вот, вот так зацеплю все и буду строчить уже сверху вот здесь вот по вот этому шву так вот что у меня получилось вот видите вот так вот да и теперь что мне нужно мне нужно сделать отделочную строчку вот здесь вот так вот, да? сложить и вот так вот здесь вот раз и раз сделать. сейчас я это наметаю вот здесь приметаю вот так пришью вот сюда и буду строчить чуть-чуть ближе вот этого шва. Я не психую, я не психую, я не психую. Молния меня немножко выбесила. Ну, ладно, бог с ней. Короче, вот. Все расстегивается, все застегивается. Главные функции включены. Все остальное похеру. Чуть-чуть, она как-то мне кажется Креповато, но Странно просто вот, Когда строчишь И вот здесь вот этот, где замок идет Уходит эта иголка Хотя лапка специально для этого Для притачивания молний Ладно, хер с ним Будем теперь Притачивать пояс Пояс будет делаться так сейчас вот здесь вот я застрочу вот этот шов, да, снутри по изнаночной стороне выверну и вот так вот захвачу до начала молнии, да, вот здесь вот. и буду пришивать вот так вот короче, я выверну выверну ну вы поняли вот здесь вот прострочу вот выверну опять вот и отсюда буду пришивать но пришивать я буду сначала вот эту часть то есть вот так вот так вот положу и вот здесь буду пришивать вот видите у меня уже что-то вырисовывается да? вот как я сделала пристрочила а эту часть еще не пристрочила ну, короче, такое могло быть только у меня. Я когда строчила, забыла карманы. Болтались карманы. Вот я их наметала. Сейчас их прис... Что там? Да дети. Что? Ну? Ну? Какая большая морковка. Дети моркову едят. Так, вот, значит... Я их пристрочила, ой, приметала, и сейчас вот пристрочу еще разок. И э, я уже отутюжила, все погладила, и теперь я буду с этой стороны, вот с этой, вот так подгибать. Я приметаю, наверное, сначала все, а потом прострочу. Буду стараться в шов, чтобы здесь было красиво у меня ну вот ребятки все сделала видите как хорошо вот. пристрочила да? и все и вот так вот, вот это кстати обработала кусочек я тоже вывернула ее и со изнанки прострочила а потом вот здесь вот довершила. и вот когда я закрою все это молнию до конца вот здесь вот я сделаю пуговку так наверное, побольше вот такую большую еще есть О! есть поменьше может их вот так две пришить О! О! О! я шучу у меня что-то едет крыша это маленькая это обычная вот, бах на большой прям, видно было издалека так ну и все осталось мне пуговку значит здесь делаю э, ну вы поняли как сделаю разрезик на машинке И вот я смотрела что мне делать с низом да что мне получается короче я поняла что вот так вот как я хотела вывернуть у меня не получится потому что я сделала вот здесь вот стрелочку да вот такую и поэтому я посмотрела и решила что их просто вот так подобью только надо кстати по типу сами какую длину сделать наверно покороче ой длиннее сделаю или покороче ну короче посмотрю сейчас и просто во это все Пристрачу. как пристрачивают, ну все пристрачивают, да там, либо обрежу и подогну, вот так вот в два раза, вот. А может быть в один раз подогну, обработаю в один раз подогну. Наверное, да, лучше бы так. А может быть сделаю что-то потолще. Где-нибудь вот здесь вот шов будет идти. Посмотрю, короче. Все, с шортами закончено. Так, ребятки, послесловия Шорты дались мне с большим трудом. Не хотели они вообще шиться. И э, я много где-то накосячила. Короче, они меня немножко понервировали. Вот, но все-таки доделались и много где здесь что а, надо изменить но мне уже влом и я не буду а, вот у меня какая-то очень большая проблема с пуговицами короче я 20 раз тут распарывала чтобы нормально сделать мне вот надо вот там вот еще приделать такую знаете внутреннюю застежечку надо бы вот сделать а то пуговицу тянет вот, ну, короче, в итоге они сшились, шорты из штор. Вот сейчас я вам покажу, чтобы вам понимать. Я, мои шторы и шорты. Вот, ну, все. Заканчиваю видео. Все, дорогие мои. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все, всем пока.